Шалом, мы на волне программы Лерееха, что значит ближний, у микрофона Дмитрий Берлин и Татьяна Робок. евреи, которые хотят послужить вам. Тема нашей передачи «Единый Бог». Дима, скажи, пожалуйста, неужели вы стали верить в трех богов так же, как и христиане? Ну, конечно же, нет. Вообще, это распространенное заблуждение, что вот евреи верят в одного бога, в то время как христиане в трех богов. Это заблуждение, это ошибка. В действительности же христианство так же строго монотеистично, как и иудаизм. Дело в том, что христиане верят в то, что единый Бог существует непостижимым для смертного человека образом в трех ипостасях или личностях. И эта вера основывается на писаниях. Мы утверждаем, что еврейская Библия говорит о том, что есть единственный Бог, и мы соглашаемся с основополагающим утверждением, которое записано в книге Второзакония 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть». Но наряду с недвусмысленным утверждением о том, что Бог один, в Библии есть ряд косвенных указаний не на абсолютное единство, а на совокупное единство. Один из примеров – это использование формы множественного числа по отношению к Богу. Например, распространенное древнее слово, которое обозначает Бог, это слово «элогим», оно стоит во множественном числе. Есть еще одно еврейское слово, производное от этого же слова Элоах, единственное число, но оно по отношению к Богу используется в 10 раз реже. Иногда с именем Элогим стоят глаголы во множественном числе или местоимения во множественном числе. Например, в книге «Бытие» 1 глава 26 стих, где написано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Имеются и другие примеры использования множественного числа при описании Бога. Это не всегда очевидно в русском переводе, и такие места, как книга екклезиаста 12 глава, 1 стих, или книга пророка Исаия, 54 глава, 5 стих. Но самым поразительным примером является слово «Эхат», которое мы произносим каждый день в молитве «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». Что же это за слово? Давайте разберемся. Слово эхат предполагает наличие множественности и различий внутри единства. Пример. Книга Бытие, 2 глава, 24 стих, где написано Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут два одна плоть. Одна плоть это эхат. Но мы знаем, что. Это два человека. Дима, тогда почему же у нас есть такие расхождения? Давайте попробуем разобраться в этой ситуации. Начнем с того, что в средние века жил авторитетный ученый Равин, Маймонит, Раби Моисей бен Маймон. При составлении 13 принципов веры он заменил слово «эхат» на слово яхид. Слово «яхит» описывает неделимое единство. С тех пор в иудаизме утвердилось представление о неделимости Бога. Хотя на страницах еврейских писаний присутствуют и две другие личности, тождественные Богу. Это ангел Господень и Дух Божий. Ангел Господень упоминается несколько раз, и он оточисляется самим Богом в книге Бытие в 16 главе в 7 стихе и в 22 главе 11-12 стихе. Дух Святой тоже в Писании оточисляется с Богом и тоже встречается в книге «Бытие», в книгах в «Псалмах» и у пророка Исаи. Все дело в том, что в древние времена Израиль был окружен племенами, которые исповедовали многобожие или идолопоклонство. Они склоняли народ Божий к уходу от Бога. Поэтому еврейские писания, еврейские пророки больше подчеркивали единство Бога, нежели три единства – но ко времени Нового Завета, когда идолопоклонство больше не представляло опасности для Израиля, триединство Бога стало находить все более и более явное выражение в Писаниях. Три личности описываются в Новом Завете как Бог Отец, Сын и Дух Святой, что не противоречит основному утверждению молитвы «Шма Исраэль» «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Более того, сам Иисус назвал Иисус эту молитву первой из всех заповедей. Но ведь э, христиане верят, что Иисус есть Сын Божий. А если Иисус есть Бог, то как Он может одновременно быть и Сыном Божиим? Ну, давайте обратимся опять к Писанию. Сын Божий – это понятие, которое мы встречаем на страницах всего Танаха. Например, в книге «Исход» в 4 главе Израиль называется Божьим Сыном. В первой книге Хроник, в 17 главе, царь Израиля называется Сыном Божьим. Идея Писания не в том, что человек стал Богом, Боже упаси, но в том, что Мессия сам будет Богом, пришедшим в образе человека. Пророк Исаия в 9 главе рисует приход Мессии следующим образом. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий». Отец Вечности, Князь Мира. Но если Бог действительно триедин, то Мессия может называться и Богом, и к Нему подходит определение Сын Божий. К такому заключению приходим мы, евреи, которые поверили в Иисуса, и приходим мы к такому мнению в результате изучения Писания. Мы согласны вместе с нашими соплеменниками-евреями, что молитва Шма утверждает единство Бога. И это единство определяется через три единства – Дима, спасибо тебе большое за ответ. Ты помог более глубоко разобраться в учении о триединстве Бога. Не воинством и не силой, но Духом Бога живого. Не воинством и не силой, но Духом Бога живого. Духом Бога живого Не воинством и не силой Но Духом Бога живого Руах, руах, ру Дыхание жизни, рывок веселье сердца, прикосновение мира, мира Христа Иисуса. Рывок дыхание жизни, рывок веселье сердца, прикосновение мира, мира Христа. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу ЛРЕХ. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу. Трансмировое радио, передача Лерееха, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронный адрес собака Брест. Бивай. До следующих встреч. Шалом. She ain't